Уважаемые друзья, на связи Елена Туманова. И сегодня я вам покажу, как можно создавать различные группы в Телеграме. Как скачивать Телеграм, как создавать свои личные страницы. Я этим заниматься сегодня не буду. Этой информация достаточно в интернете. Сегодня я вам расскажу, как вы на базе своей, своей личной страницы можете создать свою чат-группу, которую дальше можете пиарить и направлять трафик на вашу группу. Ну а дальше каждый может использовать свою группу по назначению. Конечно, я буду записывать последующего видео, что нужно сделать с этой группой, но сегодня у нас будет такой технический урок. Итак, первое, с чего мы с вами начнем, это создадим вашу собственную группу в Телеграме. Думаю, что каждый уже имеет свой личный аккаунт в telegram и далее, что вам нужно сделать это перейти на вашу личную страницу. Вот, у меня уже есть. Вы можете создать либо группу, либо создать канал. Я создам канал, название канала я уже приготовила и описание я тоже приготовила свой канал я называю секретные техники сетевика название здесь нужно писать не связано с тем проектом которым вы зарабатываете не нужно писать жилищная программа не нужно писать то есть сюда люди должны заходить для того чтобы пообщаться и чем интереснее у вас будет название чем интереснее у вас будет описание тем Дольше люди будут находиться в вашей группе, не будут отписываться. Ну а если вы еще даете интересный контент, утепляете свое взаимодействие с вашими потенциальными партнерами, то, конечно, тем больше партнеров будет в вашем собственном бизнесе. Дальше из этого чата вы можете переводить уже в те специализированные чаты, в которых вы и зарабатываете деньги, а конкретнее. В жилищную программу кей home описание здесь пока мы не будем делать написать так создать это будет публичный канал мне хочется чтобы сюда добавлялось как можно большее количество людей ну а далее я уже буду их переводить туда, куда мне нужно. Ссылочку вам необходимо создать. Опять же, не привязывайте ее к проекту, потому что проекты могут у вас измениться, а единожды закрепленные в имени вашей группы он останется, и это уже будет не актуально. Поэтому вы можете сюда написать свое имя, фамилию. Я же сюда так и напишу. Секреты сетевика. Пишем английскими буквами. То есть по факту вы сами придумываете э, название вашей группы. Секрет сетевика. Сохранить. Далее вы можете пригласить людей по ссылке, но пока мы не будем это делать. Нажимаем «Пропустить». И вот, группа у вас уже создана. Далее вам, конечно, необходимо ее настроить. Если вы переходите, вот видите, ссылочка секрет сетевика. Скопируйте вашу ссылочку, и я вот себе ее сюда сохраню. Так, открыть канал. Давайте вернемся. Уведомления ставьте, потому что каждый подписчик будет получать звуковое уведомление при вашем сообщении в этой группе. Сюда вам нужно поставить свою фотографию либо логотип я пока не буду это делать нам нужно нажать кнопочку управления каналом тип канала публичный можно добавить обсуждение добавить еще чат группу но в данном случае это у меня будет открытая группа здесь мы будем общаться и мне не нужно будет создавать еще какую-то группу если же у вас есть закрытые группы то вы можете создать группу для обсуждения то есть это будет чат вашей закрытой группы подписывать сообщение далее что вы можете сделать нажимаете управление каналом и вот сюда необходимо внести описание так как у нас уже есть созданные наши боты есть активные ссылочки, которые можно сюда разместить. У меня прямо есть полное описание, что же я сюда буду размещать. Я рекомендую всегда сначала подумать над текстами, которые вы будете писать везде и далее уже потом их размещает движение, личная консультация. И вот эта ссылочка – это мой чат-бот, который работает 24 часа в сутки, и он также является одним из великолепных инструментов, которые компания нам дарит. Таким образом, мы с вами усиливаем нашу автоворонку в Телеграме еще и своим чат-ботом. Тип канала публичный – обсуждение мы не будем пока добавлять подписывать сообщения до да? подписчиков добавить не будем дальше вот черный список если кто-то из людей начинает явно негативить либо начинает отправлять сюда спам вы можете нажав на эту кнопочку отправить его в черный список недавние действия вы можете посмотреть что вы что происходило в вашей группе, кто заходил, кто выходил, и уже дальше предпринимать какие-то действия. Администраторы. Я рекомендую сделать вам несколько ваших личных аккаунтов в Телеграме с компьютера. В своем Телеграме вы можете создать не менее трех аккаунтов. Поэтому два или три своих аккаунта вот сюда же добавляйте, и вы будете уже спокойно, что если вдруг заблокируют один из ваших аккаунтов, Ваша группа не останется без присмотра. У меня есть еще один аккаунт. Я сейчас попробую добавить. Вот мой аккаунт. Да. Добавляю, добавлять администратором, сохранить. Так, И вот теперь смотрите, у меня два подписчика и два администратора. Я владелец, еще один мой аккаунт. Таких администраторов вы можете добавить несколько. Вы можете очистить всю историю. Если вдруг у вас что-то поменяется, поменяется ваш бизнес, либо вы захотите обновить всю информацию, вы сможете очистить весь свой канал, покинуть канал, если вы захотите выйти отсюда самостоятельно, вы можете добавлять пользователей и вы можете создать опрос. Давайте посмотрим, как же здесь создавать опрос. Просто задаете свой вопрос, какой вы хотите, и выбираете варианты ответа. Можно добавить не более 10 вариантов ответа, настройки, выбор нескольких ответов, режим викторины и тоже создать. Все очень просто делается, таким образом вы можете еще и таким образом коммуницировать с вашими подписчиками дальше что еще нужно поставить э, вашу фотографию ну, пусть будет вот такая фотография я ее создала все что вам не нужно вы просто удаляете здесь тоже можно удалить и вот смотрите у вас чистенький канал готовы к употреблению. Совсем недавно в Телеграме появилась очень интересная функция – это проведение трансляции. Трансляцию можно запланировать, можно выбрать, с какого аккаунта вы будете вещать. Я могу вещать с личного аккаунта, я могу вещать этой группы, которую я организовала, и я могу вещать еще с других своих. Если мы нажмем «Продолжить», ну, допустим, я выберу личный аккаунт «Продолжить». То я включаю микрофон и начинаю разговаривать. Также я могу включить видео, и это будет у нас уже э, видеотрансляция. Очень удобно. Я сейчас не буду это делать, завершить трансляцию, выйти. В вашей группе будет отражаться, когда началась трансляция и когда трансляция закончилась. Теперь смотрите, можно запланировать трансляцию. То есть вы можете запланировать день, время, и подписчики канала получат уведомление, когда пройдет трансляция. Допустим, трансляция начнется через один час. Запланировать через какое-то время. Трансляция автоматически включится, и вы будете... Но люди за час будут знать, что у вас запланирована трансляция. Трансляцию также можно удалить. Видите, трансляция запланирована на сегодня. Удалить сообщение, удалить. Сейчас просто вот так вот подчищаем, чтобы все у нас было чисто. Какие еще есть функции? Функция поиска, поиск по чатам, поиск по сообщениям. Я вас поздравляю, ваша группа создана. Далее, что нужно ее вести? Что вы можете здесь сделать? Вы можете прикреплять различные сообщения. Выбираете любое сообщение. Я сейчас сделаю такой. Такой есть у меня QR-код. Это QR-код с моим ботом. Я просто сейчас хочу показать, как это делается. Находите тот файл, который, либо пост, который вы хотите, так и отправляем. Здесь может быть любая картинка, я просто поставила сюда все, что можно. Если вы выключите колокольчик, то подписчики, кто находится в вашей группе они будут получать уведомления без звука я же хочу чтобы все новые сообщения которые я буду здесь размещать все новые посты люди получали сообщения со звуком ну а дальше они уже могут сами отключить будут они получать звуковые уведомления или нет можете еще и украшать смайликами различными эмодзи Выбираете все, что вы хотите, и просто все можете здесь украшать. Также вы можете отправлять голосовые сообщения. Для этого нажимаете на микрофончик. «Приветствую, уважаемые партнеры!» Это мой чат, в котором мы будем с вами общаться. И отправляете. Голосовые сообщения вы можете отправлять как с телефона, так и с компьютера. Через телефон будет даже удобнее вести эту группу, удобнее а, общаться с людьми, и удобнее, конечно же, оформлять ваш канал. Теперь вот смотрите, есть еще такая функция, как очистить историю. В каналах можно включить автоудаление, настроить автоудаление, поставить через один день сообщения будут удаляться, через семь или через один месяц. Это тоже очень удобно, если у вас какие-то есть секретные сообщения, которые не должны долго висеть в вашем канале. Тоже можете настроить. Думаю, что моя инструкция была понятна, простая, полезная. И каждый из вас может настроить еще и эту автоворонку в Телеграме. Ну а я с вами прощаюсь и до следующего урока. Всем пока!